Она такая шустрая для своих 140 лет. Халава, халава, халава, халава. А? Да, я уже похож. Да, да. Отдач. Она сексуальная и форма. Очень много таких домиков. Смотрите, как красиво освещается вечером. Выходим на вечерний прогулку. В этот ресторан можем записаться пойти. Тут надо бронировать. Запись дубля. И это не матьюк. пацаны, пацаны. Сегодня у нас ужин. Вот когда тянутся. Генечка. мясо, крылышки. Это. Класс. Произведение искусства. Здесь у нас было собрание. Шо? Да, ресторан без склада. Надо как-то Оказывается, нужно было с утра прийти и записаться Почти сейчас записаться Да, конечно, надо записаться Побывать в ресторане Сейчас обсудим это все Вот там вот главный корпус ресепшн, получается и Терраса где можно посидеть, покушать. Сцена. Вот а мы сейчас в другом здании, где было только что собрание. Нам рассказывали, что тут почем. Про страховые случаи. Про экскурсии. Вот сейчас я спускаюсь вниз. И на первом этаже этого здания получается итальянский ресторан. И мы можем один раз бесплатно покушать в этом ресторане. Мы вчера с вечером сюда заходили. Сказали, что нужно бронировать столики заранее, поэтому заранее и с утра. Поэтому мы сейчас подойдем и забронируем, чтобы здесь от ужина атмосферненько здесь очень хорошо. Что еще сказали, что вчера мы прилетели, и три дня будет ветреная погода. А дальше должно быть тепло, солнышко, комфортная погода. Можно будет плавать в море, и в бассейне тоже вода будет теплее. Вот так как бассейны сейчас не подогреваются, в них мало кто плавает. Вот. Ну, слышишь, хоть и говорят, что сегодня тоже ветрено, но сегодня теплее. Вчера а вообще это, сильнейший был ветер. Так этот сказал чувак, что, короче, купаться еще нельзя будет. Да, да, что да. получается, что у них сейчас вот именно Потому в марте, марте, и было. да, что получается сейчас у них в марте три дня ветер, три дня тепло, три дня ветер, три дня тепло. слышишь, Леш, правда? А с апреля месяца уже начинается стабильное тепло без ветра, слышишь? С кепочкой ну, все, поговорила, все, все, все, короче. Все, все, все. <laughs> Пошли по это. А -а -а. чаек, да, попьн. Вот. Вечером, да. да? вечером. Да? все подсвечивается а -а -а. вечером. Это еще один бар возле террасы. Вот там все на улице сидят. Очень красиво ат атмосферный тоже у нас. А -а -а шли к нашим возьмешь Ой, это как бы капучино капучино латино не думаю что они выделают так как мы любим и привыкли что капучино сегодня утром попила но не такое мы уже позавтракали на завтрак были сосисоны такой блинчик Алена так любит наша делать. А вот это уже терраса. А туда вход на рецепцию. И здесь вот такая вот история. Арочка. И вход как бы в такую улочку. Ну, как дворик, получается. И это тоже у нас вход в столовую. Вход тоже в лобби. Там где ресепшн. И через лобби-рецепшн тоже вход в столовую. И вот так вот столовая. Ну, как бы ресторан, кафе, что там такое. Ну, вот. Там куча столиков. И можно там с этой и с этой стороны заходить. Так, вот как бы что тут мы имеем вот так вот этот ресторан да называется андалос андо очень вчера на немецком андалус ресторан вот френч буфер это наверное сегодня французская тематика вот да сегодня с утра были круассанчики Я ничего такого не ела и вот под дворике цветочки вот тоже вечером вчера гриль работал и вот так вот смотрите я зашла ту через эту арочку там наши сидят и тут через вот эту дверь можно так вот зайти на рецепшн Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Красоту вашу снимаю. Вот это такая ваза. Тут туалеты. Женский И напротив мужской. Давайте вам покажу туалет. Это же очень интересно. Вот. Все так атмосферно. Там кто-то есть. Со вчерашнего дня лежат. Интересно, это просто как декор? А Окей, okay, выходим с туалета. Все, so, и это как бы центральное здание. Тут интернет должен ловить, но они сильно появляют. Ну, так вот атмосферно, как прикольненько. Наши люди не перестают удивляться, когда кто-то на камеру со Смотрите, как красиво. Вот и там вход тоже в этот ресторан, который мы вчера обедали, ужинали и сегодня завтракали это рецепшн тоже в таком -то стиле необычно ну и там столики все история <с -2> <time -2> такая Балгария сидит интересно это и не Ростровь, я не знаю что это ну, Смотрится неплохо. Или там есть лампочки. Оно должно светиться. Что Цветочки такие, декор. Красиво Кстати, много картин. Потолочек такой. Кстати, там есть лампочки. Значит, оно должно светиться. Вот такой вот фонтанчик. Там выход. главный центральный выход и даже автобус стоит значит это вот мы тоже чуть -чуть через тот вход заходили сюда когда на автобус приехали так. такие вот интересные кресла и смотрите я через тот дворик зашла вот, можно там в ресторан зайти через дворик зашла. И теперь через вот эту дверь я попадаю опять на такую террасу, где столы тоже и наши сидят. Вот, красивый кресло, блин. Очень интересно. Вот эта резочка такая, как она правильно называется, ручная вырезка. Ну вот это вот оформление прикольное. Такая тонкая работа, все это красиво сделано. Вот я очень люблю такое. Да, да. Ну, блин, у нас бы в Украине это очень бы дорого стоило. И те, которые занимаются ручной резкой, резьбой, вот это все, они зарабатывали бы очень много денег, <laughs> если бы такое делали. Наша такой стиль ну, интересный вообще. Смотри, ну... Все такое красивое вообще, они любят вот именно такое и вообще как-то в Египте действительно атмосфера вот в таком все стиле, как а, из мультика Алладин, ну не совсем из мультика, а из сказки Алладин. Это у них действительно такое все вот в таком стиле, что по-настоящему все любят такой вот стиль и домик в Сегодня опять ветрено. Ну, через день должна погода измениться. Вот тут есть бильярд дальше. Где-то там настольный теннис я видела. Пианино повернуто к стенке, наверное, чтобы никто не играл. тут по идее, тоже должен быть фонда фигасти. Ну, что. Все, выхожу на террасу к нашим. Ну, книжки нужно почитать. Картина огромная. И все, выхожу через этот выход на террасу. Тоже ручная вот эта работа. Из дерева это же все резко. Очень красиво, очень стильно. Эти огромные двери необычности и он везде этот стиль прописывается в каждом здании в каждом домике в деталях вот ощущается что это вот их как бы стиль Египта сегодня рассказывали много про экскурсии разные вот интересно будет куда мы поедем Ух ты что. Это от этого сколько? Нету. А что это такое? Короче, надо запомнить. Ух ты. Я не знаю, что это. Сейчас будем обсуждать, куда мы на какую экскурсию. Продолжаем нашу экскурсию. Так, вот эта терраса, тут мы были, тут были, и здесь в этом ресепт Мазезек бар тоже были там напитки разные и алкогольные, и кофе, и соки, и дальше с этой террасы она получается под крышей, терраса открытая. Тоже на улице, посмотрите, тоже Мне нравится, что С такой вот э, поручнями Спинкой Очень удобные эти, кстати Стульчики, кресла Шикарно Такие пепельницы в виде Починок И вот Собственно Чуть-чуть вечером я снимала Показывала это сцена, на которой Вчера пели, танцевали До много, кстати, очень людей, много отдыхающих. Особенно по вечерам они все здесь. И сейчас из террасы открывается такой вид. Там дальше магазинчики. Здесь наши домики. В каком-то из них мы живем. А, нам в ту сторону, мы там живем. И вот бассейны, в которые мы вчера ходили. И там тоже бар, летняя кухня, ресторан, пляж. Тут то такое, то можно обедать, по-моему, завтракать, поздний завтрак, обед и ужин. Надо как-то туда будет дойти. Тоже туда еще пойдем. 7 -6 утра, в двери постукал. 6 утра, в 7 утра, уже в одет. То есть, я там, говорю, ну куда, везла, что с этой стороны как все выглядит, рестораншки. Вот вчера мы на этом автобусе ездили, нас увезли к Бантамату. А вот да. Резко посадили и увезли. Там магазин, а мы туда в Миномаркет не ходили. Вас туда возили, да? да кто-то на своих машинах приехал на автобус это туристический. сказали что в конце марта будет вообще наплыв туристов а 1 апреля там вообще да? очень много будет Шепец, такие покоцанные да смотри тупо бампера убиты ну, шо ж ты хочешь Ой, как красиво. А? Да, у вас там эти. Я уже устал бегать. Я говорю, приходили, приходили. Говорю. Stella Market. У а нас последний сделали. делали. делали. Лебедей, вам а там накрутили. Нам, нам делали лебеди. У вас лебеди, лебеди. лебеди. лебеди. у Марса лебеди. Арафатки ласты. Лебеди. Класс. Туда Туда нельзя, да не лебеди, я не знаю, я а что там? Там тоже что-то интересное. Надо будет туда пойти, поснимать там. там, М -м -м -м. там туда видишь? идут тоже в магазины это... с Существует... разным сувенир. Ух ты! Типа как под бронзу что ли? Вот такие да сувенирчики неплохие. Ну как память вообще о Египте привезти. Кошечки. Не фертите, верблюда, блюда, ласты. Вот такие маски мы с собой привезли. Вот они. Ролексы, да, вот это все. Рада, No no no money, no no вот, смотрите, всю красоту, часы. Смотрите. Ой, Мина. приходите к мине. Приходите Спасибо. к Мине, когда будете отдыхать здесь, в стеле Де Санта Мария всю красоту можно тут увидеть, купить, померить, приобрести себе на подарок другим. Все О, бачите, какая красота. Самаркуда. Украина. Слава. О, смотрите, какая красота. Тут все эти в египетском скоробей. стиле, скоробей. А что значит скоробей? Удача. удача, да? Вот скоробей удача. А это какой металл? Это серебро ли Броба. Ух ты, вид, это Ух а сколько это пандемизовало! Какой? Вижу это. Очень красиво. С приносят приносит удачу. А это какие камни? А паво это? Да. Очень красиво. Очень красивые такие колечки с разными камнями. <реклама> Все красиво блестит вообще. И рассчитываться можно как и долларами, так и вашими фун фунтами. или карточкой. Или карточкой. Вот вообще да, красота. Да. Тоже скоробей красивый. А почем вот самый маленький такой вот сувенирчик, типа скоробейчик. Круг вот. жизни. Он. Так, кулон mm. жизни. И почем кулончик жизни? Он, это 5. 5? А. Это он тоже приносит удачу. Да. Мне вот этот камень нравится, зелененький. Что это за камень? Какой? Зелененький. Ситрин? Да. Красивый цитрин. Он по-разному в разное время от настроения меняет да. цвет. Да? Угу. Это не, не дешевый А сколько стоит вот, допустим. Этот 25. 25 пять и да. тоже серебро? Серебро девятьсот двадцать пять проб. И часы у вас, да? Боже, ты тут столько часов разные. А какие у вас самые дешевые, самые дорогие часы? На двадцать пять. Двадцать пять и сто пятьдесят. И сто пятьдесят. Смотрите, разные. На любой цвет, вкус, размер. Вообще шикарно. А роликсы есть? Конечно. Да? Да, да. Ты ты шок? У нас все есть. Кевин Клян. Да. Супер. Супер. И не надо никуда далеко лезть ходить. Какие-то шоптуры. Вот зашел шоптурки. Время не теряет. А, просто такие браслетики, видишь? Кожа. Да, кожа. настоящая кожа. И на руке прикольно смотрится. Мужской вариант. Вот, такой так, брутальный. Леша, брутальный браслет все хочешь? А я, кстати, видела у нашего гида тоже браслет. А сколько стоит браслетики? Мне примерно 15-20. Фишка угу. вот интересная. Это просто узоры или же какой-то обозначает оно что-то? Вот, вот этих браслетиках. Да, это удачи. Тоже удача. А надо накупить все на удачу и вообще. Знаешь, какой тачик такой. А, а это что? А, это, это просто реклама, реклама да? визитка. Ага. Это визитка. Тут видишь, это буковки выше. Какая буква, как она. Например, в в Луксоре есть вот эти вот. Да, фарона. Да, имя. И обозначение буквы. Это шанта Магазин как раз название. А, Санта-Мария, вот. Хочешь скрепеть? Оленький? Вообще, классный такой. А этот почем? Какой? Вот этот. Это 10. 10? Да. Угу. Спасибо вам Благодарю. большое за экскурсию. Даша, мне будет? очень нравится этот камушек, но ну, мне колечко со не нравится. Это серебро тоже? Серебро 222. <свист> <свист> Оно не покрытое, да? Не покрытое, вот. Мне бы поменьше серебра, можно побольше камушек. Конечно, камушек. Побольше камушек, поменьше. Это можете типа, сделать? Конечно, это. можно это типа, сделать. А это этот это же камень? Я дети у тебя да, ух ты. Это этот же камень? Да, да, да, да. Видишь, тут он желтее. А там уже совсем зеленый, поменялся. Это, потому звук? что он уже берет еще цвет серебра, поэтому mm. он и насыщает. Смотри, видишь, он уже меняет цвет. Переливать. И сколько, допустим, с таким камнем На заказ, вот так вот, чтобы сделать Кольцо 20 долларов Да Это типа вот такого вот можно, можно Как бы взять. само кольца да, А камень, ну тоненький ободочек А камень будет больше Как перстенечек у такое? Да? Да. А с, с этим мальчик. камнем сколько будет стоить такой, такой песень Это 35 да. Да. Но это тоже этот камень, как он называется, забыла? Цитрин Цитрин, да? Да Тоже сувенирные магазины Можно видео? Да. Спасибо да. Ух ты Хороший мир да, чтобы знали, что тут сувенирный есть магазин, что можно приходить сюда. Тут и пирамидки, и скоробей. Видишь, большие железные. Кстати, Алла, можешь сказать Денису? Вот тут железные скоробеи он хотел. А изведи смотри, сколько их тут, скоробеев. А почем скоробейчики ваши? Угу. 3 доллара можно по одному даровать И там магнитики Вон, смотри, сколько их ряд красивых Кальяны Ого, вот, тут много Да, сейчас я вот кружок Сделаю Разные Ухтышка тышка. Сегодня, сегодня приехали, да? да Боже мой. Тут <сvéren> красиво <сvéren> вот это. тоже. Да. Ой, маленькие кувшинчики, класс. Вот маленькие кувшинчики. возьмем С маленькие кувшинчики, не фертите. Вот, коколь, вот, этот вот это прикольно, да? А еще банкомат. Он Вон тут алочка есть белые шлепки. Такие, смотри. Может, маленькие, Ничего все, да? Их можно получить. пожалуйста. Ага, у мамы такая вот есть, такая сието. Не сието, не сието. Такое тоже нам хочется. Классное вообще. На белой мебели будет смотреться. Она, да, ну, но если хочешь посмотреть, кружками, трогать это, да. это можно только формат сен на тебе. Мы пошли в номер, короче. Хорошо, давайте, давайте так, а мы придем трамот. потом в номер и вас мы наберем. Можно и а, можно а ты уже заказал? А, вон шлепки офигенные, смотри, какие. И вечером можно Извините, Ты посмотри, вот шлепки. Мягкая это, Видишь? потому что один килограмм, сколько Хорошо. Вот, Хорошо Магнитики и вазочки мне очень, и с кораблей. Да, тут вообще такой... Крама Смотрим... Крама. Слава, Калина! Слава! <laughs> шлепки какие классные, Леша. Тут. А почему шлепки? Они большие. 7, 7 и скидка будет в 5. Они большие. Класс. А у тебя какой размер? Это 40. У меня хотя бы 40 или, 40, или 30 будет. Посмотрели пробу, потому да, что размер... Большая, большая. Ну просто одевало, да? Ага. Хочешь 40 вот, или вот это красиво. А вот хочешь вот такой или другой. У меня вот такой. Вот такой. Чернобыль. Давайте. Золотому. Ой. Записуешь. Сейчас дня как раз можно. Пока дойдем. Еще три часа. уже Обедать пора будет. Вы постоянно думаете о а едете. О! Видишь? Сумочки. Вот тебе и сумочки. Ну, пляжные. Стопи. Грубо. Миллион рапан. Это очень хороший. сувенирный магазин. Напротив, получается, входа в наш отель. Тут много разных сувенирщиков. Тут и с одеждой, сувенирами, с драгоценностями, ну, с украшением, вот от, от солнца, шампунь. Там ряд на это а Вообще класс. А ну, лампа Аладина, фокус. Класс. Абрака, добра, класс. Да. Абрака, добра. Чтобы фокус удался надо вот фокус, фокус, фокус, фокус, фокус, фокус, фокус. Сразу. Ну прикольно, фокус, да? прикольно Ламп, да? да? Не очень такой хороший достойный выбор, как для сувениров Двадцать биат, минус 15% берсинти и скидка. Да вообще. Э, как и 20 долларов. Да, Потому что я сказали, это деле это дороже. Ага. Есть шкатулки, вот такой тоже. Шкатулки да. разные, интересные. Такой. Ух ты, это для, для драгоценности. Для золото, кольцо, сибочка, все. Да. супер. Вот, вот это, конечно, вообще класс. Да. Двинется вот такой, и кристалл. И кристалл. Так, У -у -у. Получит, Судя, Ух ты! Смотри. С дельфинчиком. Боже, воно сыграет, играет, ну вообще. Merry Christmas. Да. Merry Christmas. Все, Теперь бы знать, пакет, где пакет. сувениры взять. Да? Спасибо. Да. Большое. Спасибо большое. Спасибо вам. и вам и... Меня зовут Киру. Это наша визитка, 15% скидка, если чугу. Супер! 15% скидка. Да. Ну, отлично. И можно сделать много. Много это да, 20 бросин. Да вообще круто. Спасибо. Так что приезжайте сюда за сегодня. До свидания. Спасибо и вам у нас. И идем сейчас в номер. Будем переодеваться, до сходим. Попробуем водичку, уже покупаемся, вдруг случайно. Да. Шулёша, уже разнакомился с друзьями и туда. А да Что, вчера? Мама еврейка, папа. Еврей? Каковы? А я египтянин, да? У кого лебедя? Слепили. Я свечусь? Ну, А вставайся, но вам еще куча всего будет много интересного. Классно вообще. Для лучшей девушки. Лучший коктейль. Али, вот. До тебя что, потолкнуть, чешу. Давай. Ненормально. Я говорю, еще петра не было, было бы нормально. Сейчас нам пинокола доносу. Супер одной красивой ой, ой, ой. помогите. За отдых. Я бабочка. бабочка. Самые красивые люди, да. Самые красивые. Самые красивые. Не, да. Не самые красивые и сексуальные. Точно. Я украинка, она татарка. Да. Дети? Да. Это ее дети. Это Муапы. Это Муапы. Это, что, это твой женник вот это вообще. Ну? Ты араб, что ли? Это, это, Тебе это. уже хорошо? Да. Если мы Тугезар все, сразу, сразу, а, сразу все, вот это за 25 долларов, вот, все. <смех> давай, письте уже и письте. Пусти на! Пусти море. Али,